Всем добрый вечер, мы из Украины. В эфире круглый стол творческого пчеловодства. Так, ну что, сегодня 1 марта, да? Первый день весны, с чем и поздравляю. Впереди предстоит работа, у кого это... У кого будет возможность работать, мы будем помогать консультацией. И так, что нас ждет весной. Хорошо зашла тема двухматочного содержания. Причем даже у тех, кто изоляцией не занимается. В принципе, двухматочное содержание для, как зимовка двухматочная. Я говорю, это не самоцель. Самоцель является весеннее развитие, весенний старт двух с двумя матками. Как можно быстрее набрать, успеть до кульминации набрать максимально большую силу. И, соответственно, уже распорядиться этой силой, кто в каком направлении работает. Ну и, конечно же, уписался банк маток в эту тему потому что по весне не всегда получается в семьях перезимовать две матки, значит, на помощь, возможно, пришла дежурная технология подстраховочная, банк маток. То есть можно либо зимовать две матки по классической схеме проходящих изоляторах, как я, ну, как это... Описано в моей основной технологии, либо же зимовать по одной матке, не рисковать в изоляторах, а специально держать несколько банков маток в непроходящих, потому что непроходящая тема изоляторов, изоляции, тоже имеет свое преимущество. Но как бы там ни было, я хочу, чтобы зимовка, то есть обеспечение. Весной в двухматочном режиме семей выглядело технологически. Не, не так, как вот просто попробовали, где-то получилось как-то один раз, и уже мы берем это на вооружение. Что значит технологический Технология греческого слова, зреческого перевода, ну, то есть трактовка, это мастерство, искусство, знание и умение. Ну, фактически это аксиома, если так грубо сказать. И очень много бывает случаев, когда у пчеловод, ну, получилось у него какой-то один, один прием на протяжении сезона. И он уже, сломя голову на следующий год, всю пасеку переводит на эту, на эту тему. Но это была случайность, к сожалению, это была случайность. В том числе, случайностью очень часто бывает и подсадка маток. То ли обмазывают мед, вот нужно быстро. Если пчеловод, пчеловод допустим, выходного дня проезжает на пасеку, а тема у него и цель визита – подсадить матку или поменять на плодную другую, или заменить. Ну и что делать? Убирают старую матку, обмазывают медом, и пчелы, конечно же, набрасываются на эту сладость, облизывают и срабатывают. Очень часто это срабатывает в период взятка хорошо, потому что летная пчела отвлекается на медосбор, и там уже ульевая пчела как-то с этим мирится. Но есть нюанс в подсадке вот таким вот способом, если кто кто будет практиковать по, по причине занятости. Матки из клеточек пересылочных, если она была пересылочной клеточкой и кормилась медом, причем длительное время, и затем ее подсаживать вот таким вот способом, то есть менять сразу на родную матку, обмазав, обмазав ее медом, они ее оближут. Но у матки когда ее перевели на кормление медом, у нее сократилась активность, то есть притупилась активность выделения феромона. А вот есть, ну и прием будет, конечно же, не, не такой вот стопроцентный и желательный. А если матка была, вот, допустим, в нуклеусе, она работала, уже начала сеять ее, сформировалась свита, стали кормить ее молочком, то есть я их называю, это рабочая матка. И когда эту рабочую матку обольют даже водой или обмазу, обмазу, обмазали медом, подсаживают пчелы, близуют и мед, и вещество сразу же. Почему и в клеточках дают два отделения. Два отделения для того, чтобы пчелы прогрызли кандию в начале маленького, где проходит только пчела. Там короткое, такое, короткое отделение, где корма мало. Быстрее про съедают это канди в этом отделении. Проникает пчела вовнутрь, к матке. Они с ней общаются. Затем эти пчелы выходят наружу и постепенно разносят запах матки по семьям. То есть ну, в семье же в клубе. И это срабатывает. Такой же принцип. И обмазывание, то есть напрямую, быстро, как бы там ни хотелось, но это не, это не всегда срабатывает и не будет являться стопроцентной гарантией. Матки, если уже пошла тема у нас на подсадку, один из эффективных методов, это когда матку старую, если нет необходимости сохранности ее там, отводок, ну, если отводок не преследует цель чего сделать. Значит, матку помещают в клеточку пересылочную, она сутки побыла, убирают старую матку, садят новую, канди, или, то есть клеточка пропиталась уже запахом старой матки, соответственно, и новая тоже возьмет запах старой матки, и они воспринимают ее, уже как выпускают как родную. Потому что есть такое понятие, матку приняли, но не признали хорошая тема, и такие вот скоропальные подсадки маток, я не говорю, что они не срабатывают очень часто, срабатывают, конечно, если попасть вот в хороший взяточный период, когда летный отвлекается, или же еще какой-то безрасплодный период, долго в семье находился, когда, когда сиротство уже началось ярко принимать ярко выраженный такой характер, вот тогда, подсадка индивидуальной матки срабатывает. Что значит не приняли? Может получиться. Матку, матку мы подсадили, ее выпустили. А это середина сезона. Много летной пчелы старые. А всеми процессами управляет рабочая пчела. Не матка. А в семьях командуют тихой сменой, роением Это все на совести старых Пчел, рабочих. И вот бывает так, что матку приняли, ее не убили, даже в клуб не берут. За ней ходят. Они сделали вид, что она, что ее приняли пчелы. Матка, соответственно, делает вид, что вроде как сеет. Где-то там небольшими участками долго не сеет. Затем начинает через 2-3 дня откладывать яйца. И смотрим, через два дня потянули маточники на тихую смену. Поэтому всегда я преследую цель постепенности. Постепенности, если уж нужно подсадить плодную матку и сроки уже поджимает, значит, либо подсадить эту плодную матку на летную пчелу, на рабочую эту самую капризную и протестующую, протестующую при появлении чужой матки. Но в отсутствии расплода, то есть полное жесткое сиротство. Там матку принимают. но ну, через канди, конечно же, через канди, не бросать просто так. Или же подсаживаем матку в расплод, даже открытый расплод, но безлетные пчелы. Бывает очень часто, когда семья половина, половина в семье расплода разновозрастного, то есть два корпуса. Мы переносим весь расплод в верхний корпус, разворачиваем на 180 градусов, открываем литок, уходит летная пчела вся вниз, и мы теперь можем подсадить плодную матку либо в верхний корпус на расплод без летной пчелы, там сиротство родство жесткое, либо вниз через сетку или глухую перехватку расплода. Это такие серьезные моменты, практики я их обкатал давно и довольно таки не не один сезон. То есть можно сказать, что что это уже технология. Почему я и призываю технологию? И в изоляторе при изоляторах вот бывает очень часто опад осень не получается, ну матки не было долго матки и район уже э, где-то месяц. Месяц, а это рубеж, чтобы пчеловоды знали. Месяц бесплодной матки в активный сезон или к осени, это уже грань, когда может появиться трутока. Очень часто пчеловоды подсаживают в этот период либо маточку, матку с пересылочной клеточки, которая долго не села. Или же даже в изоляторе, проходящем изоляторе, подсаживают в, прям с пчелой, то есть с ее сьосви, ну, свитой. Вот этот период в рубеж 30-дневный уже в предтрутовочном состоянии. Будет у вас плодная матка в изоляторе. Или даже если вы ее выпустите, долго не сеющую матку, появится трутовка. Очень капризный момент. И будет сеять матка, и будет сеять трутовка. Каждая по-своему в своем своих обязанностях. Поэтому подсаживать, если уже такая грань где-то месяц и за месяц переваливается, период без маточного, бесплодной матки семья находилась, подсаживать только рабочую матку. Рабочая это рассеянная, понятно, у нее феромон, сразу ее подсаживаете, ее примут там без каприза, потому что еще нет трутовки. Но если подсадить матку, которую переведут затем на маточное молочко, пока пройдет у нее активность яичников, и она начнет откладывать ей яйца. Феромона того будет недостаточно, чтобы не притормозить уже начало появления физиологической трутовки. И теперь переходим, такое лирическое вступление, переходим к технологичности объединения. Вот внес серьезные коррективы при соединении семей в двухматочной. Игорь, спасибо большое тебе хорошая тема но я всегда у меня была технология, технология какая примерять семьи постепенно то есть факт это постепенность темнота и постепенность то же самое и выпуск маток для приема не напрямую так вот просто бросили матку и все а желательно через ткань, чтобы пчелы выпустили ее сами но Пожалуйста, вот момент, весна, активное развитие. Расплода не было, да, Игорь? Я так понял. В, в, не, в некоторых были, а в некоторых не было. Но основная масса не было расплода. Ну, ну, даже там, где был расплоды, незначительные, ее питак, такие незначительные, там как бы ну, не было ничего, изменений нет. Ну, короче говоря, пока, было, как пока... Да, пока матки еще не, не пошли на активный, да, да, да, да. да, да. Как, Пока они не набрали обороты, как бы это пока возможно. Да, да, да, вот да, да, да. Думаю, вот что... видите, срабатывает серьезно. Пока матки мы маток. и маток, маток, их переводят на кормление маточным молочком, и в них максимально начинают активизироваться яичники. Активность яичников напрямую связана с силой феромона, с активностью. А тут только начало. То ли мы выпустили, еще вообще нет расплода, ну то есть они не сеяли. Понятно, только начинается процесс. Или только начали. И плюс все это будет дело выравнивать, уравняет и сгладит фактор взрыва, весеннего роста, как можно быстрее дойти до кульминации и отраиться. То есть инстинкт выживания. Мы о нем часто говорим. И этот фактор является важным в плане... Вот этого, то, что нам дает возможность примирить, объединить маток, подсадить маток. Очень часто пчеловоды старшего поколения используют, ну, весной, если матка, в семье пропала где-то матка, подсаживают без проблем. Знают почему, без проблем, потому что там жесткое сиротство, плюс еще и нужно они не просматриваться, какая, как там, и что, какая она, они с удовольствием принимают. И вот тут нету того понятия «приняли» или «не признали», потому что там беспровередший вариант, жесткое и долгое сиротение. Поэтому... И плюс еще подчеркиваю, вот этот фактор, инстинкт выживания, как можно быстрее накопить силу до кульминации и природно отрыться для того, чтобы сохранить себя как вид в экосистеме. Такая ремарка. Почему старые матки не, не молодых пчел, по природе усваивающих белок пыльцы и перги? Нет уже. Могут выкармливать маточным молочком за счет собственного жирового тела. И трутня могут выкармливать. А вот матки, чем старше пчелы, начиная с 18-го дня возраста, когда выкармливают ну, безвыходная ситуация. Когда выкармливают маток, получается проколы, и матки полноценные появляются, и переходные формы, и уродства какие-то. Но, возможно, причина в том, что в жировом теле этих маток, то, когда это жировое тело с прошлого сезона формировалось в лечащей стадии, не было достаточно количества аминокислот а мы знаем что маточное молочко в маточном молочке нося в себе вот этот неполный набор аминокислот в жиром теле когда они начинают вырабатывать маточное молочко является причиной вот такого прокола таких не не получается, в общем, одним словом, из от старых маток 100% получить до полноценных маток. Как бы там ни было, но это замечено. И, по-моему, я урутно рассчитал такую такую особенность. Ну, еще. Главное, что в распоряжении двухматочного содержания у нас есть. Технологические уже несколько вариантов примирения. И вот, пожалуйста, вариант, тот, который рискнул. Игорь сделал, и я, я пример приводил на прошлом зуме, был в прошлом году на Кавказе, там тоже подсаживали матку просто в клеточке через канди в середине лета, уже на работающую семью, на работающую матку, и выпускали постепенно, постепенно, подчеркиваю постепенность. Значит, у нас вырисовывается такая картина. Фактором, являющимся положительным при подсадке маток и при формировании, при объединении семей весной в режим, является два основных. Это инстинкт выживания. И если не инстинкт выживания, значит постепенность. Постепенность, темнота. Я вот часто о ней говорю, что ночью, под вечер, уже в сумерках отворачивать уголок от пленки, для того, чтобы семьи примирились, потому что не будет нет той агрессивности у охраны, чтобы воспринять вот это вторжение среди дня. Ну, не так, как мы хотели бы. Потому что среди дня бывает, зажалят одну только пчелу, пошел запах яда. А для семьи запах яда – это все. Это все все оружии. И там уже бывает процесс необратимый, перебивается а -а -а. семьи, пчелы. Ну, в принципе, так вот вкратце, как ремарка, по двухматочному, потому что у нас имеется уже сегодня на вооружении то что работает и начинается весна готовимся готовимся морально к облету ну игорь уже работает ему пока мы пока мы облетаемся он уже качать будет первая качка Владимир можно вопрос да юра да скажите по поводу постепенности вот вроде как все понятно я видел видео где один пчеловод... Берет матку из либо с нуклеуса, либо с любой семьи, там, где она сеет, рассеянную матку уже облетанную, плодную. Вот. И берет, короче, ну, с, поднимаясь в той семьи, где нужно поменять рамку. Забирает да, матку и садит такое... на то же место. Идем процентов да, в чем здесь да, смысл? Да, Почему здесь есть, не, не надо... именно очень короткое время от, от того должно быть, как она забрали из семьи там, в течение часа. Ну, смотри, я, я не случайно сказал и привел расшифровку и трактовку слова технологический. Я не думаю мгновенно, да, есть такой способ подсадки маток, мгновенный называется. То есть убирается на той рамке, где свита, убирается старая матка и сразу же посаживается ну, и сразу на то же место, да, и в то же свиту. И если она рассеяна, да, может сработать. Но я почему-то от матководов, таких вот именитых, был на, на форумах, не считают его стопроцентно эффективным. Я не думаю, что от пасека, допустим, у тебя 100 семей, и нужно или 50, и нужно таким способом заменить всех 50. Сработать может где-то ну, в, небольших, в небольших случаях. Я, это мое личное мнение. Я не, не утверждаю, что ну, это аксиома может работать. но я пришел к выводу вот из своей практики. Она может тоже уже устаревшая. Мало ли. Время технологический прогресс на месте не стоит, тоже может устаревшая. Ну, на этом, на этом строилось с этого... С этих моих наработок э, будет дальше уже прогрессировать. Не, ну это, видите, это работает только в том случае, это когда свои матки, либо они на пасеке у, у меня есть, либо нуклеус, либо другой улей. Пересылочная клеточка не работает, когда прислали откуда-то. Не, не, не, Юра, ты правильно да. заметил, матка рабочая. Я ее вот сейчас вот в этом коротком монологе своем подчеркнул именно. Рабочая матка. И в, трудную, в трудовую семью, когда она на грани уже вот отрутовеет, после трех месяцев, после трех, 30 дней, чтобы вы запомнили. Это уже переломный такой момент, когда, если не дар сейчас матку плодную, рабочую, подчеркну, та, которая работала в уклеусе, в семье, там, где феромон у нее на всю катушку, О, вот тогда да. это они собьют э, отрутовение. И то же самое, вот этот фактор. Когда она полностью уже на всю раскачку матка работает. И подсаживать, вот медом обмазывают тоже. рабочие обмазываешь, они связали мед там за, за минуты. И сразу же срезают и вещество это. Тоже его распространяют. И в клеточки запускают не случайно мат. Сначала пчелы не выходят, разносят. То есть, ну, вот видите, многолетняя практика, Утверждает, что стопроцентного вот стопроцентного, стопроцентной подсадки маток плодных до сегодняшнего дня не существует. Как бы там не было, все равно какие-то капризы, то ли порода, то ли агрессивность самих пчел, то ли отсутствие взятки. Она еще может нормальную семью вот как-то ну, заставить проявить агрессию. Поэтому и стараются как-то... Я думаю, выйти. что еще, наверное, характер семьи, потому что у меня была одна, я туда три раза пытался. Они ее вроде вот выпускают, и, и она не сеет, по 10 дней не сеет, ничего. Она просто не сеет у них. Она плодная, нормальная, они не сеют. Пока они свою не вывели. Я... Одну приняли, да, севнула, и, короче, да, они потянули мотошечку. Я, я об этом и говорю, и сегодня об этом сказал, и в роликах у меня много на эту тему. Что значит матку приняли, но не признали. Они приняли, не убили, да, и она, она ходит. Они она Все эти, она ходит неделя, нету ни яйца, ничего там, ноль, короче. Бред. А затем она бросит какой-то участок а, и не да, да. сразу закладывает тихую да. смену. Потому да, что это, да. не, это не, в их, не в их распоряжении было, так грубо говоря, не в их планах, то, там, то что мы умничаем. Почему я говорю постепенно, жестко, я всегда подсаживаю маток, если где-то откуда-то взял плодную, только на сформированный отвода Там, чтобы летная ушла, все, одна серенькая пчелка молоденькая, а если еще не будет открытого расплода, такого провокации при прецедента на... Материн, ну, заложить свой маточник, то матку принимать без проблем. Да, я в том году нет. на молодых подсаживал, когда безлетные пчелы делал отводки, и ошку приняли, все, всех попринимали. И притом быстро, 2-3 дня, да, все, да, и да, она да, уже да. сеет, уже все, уже такая, уже в них все хорошо. Поэтому я, я всегда осторожничаю вот этих вот, ну. э, меня такие вот громогласные, такие вот крутые, красивые технологические факторы, моменты, ну, как-то настораживают. Да, я иду постепенно. И вот сегодня буквально спрашивали, я вот и Игоря с пантылыку сбил тогда, как, как объединять. Я говорю, ну сверху сначала при, произошло объединение, а потом садил один корпус через решетку разделить. Ну, он, пожалуйста, он выдал шедевр такой. Сразу и побросал туда и забыл. И тему закрыли. Все то, что работает, почему, почему я говорю, мы сейчас... Выводим такую уника, уникальную... Я думаю, что мне 10, и будем мы все сейчас экспериментировать, объединять уже. Там уже вроде скоро. Каждый, смотрите, каждый пчеловод на своей пасеке должен проводить какие-то небольшие, с минимальным риском эксперименты на небольшом количестве. Потому что то сезон, то сезон может, сезон подрихтовать ситуацию, то отсутствие взятка, то запоздало развитие семей, то, то еще какая-то причина. И очень часто я его назвал не случайно синдром реванша. У пчеловода что-то получилось в одном лице, вот одна семья как-то или сформировала ее хорошо, или она э, по развитию показала себя хорошо с весны, или с осени еще была хорошо сформирована. И вот с весны она дала круто, много, и пчеловод сразу эту тему на следующий год, а все семьи дали так, лишь бы как, эту, этот случай примеряет на все семьи, сразу ломает все, а то был просто случай, просто случайность. Поэтому старайтесь небольшому... Во-первых, будет интерес. Вы будете этот творческий интерес ощущать, испытывать, когда моральное удовлетворение получать, когда у вас что-то получилось в вот, каком-то. Я думаю, что ну, Игорь сейчас летает от этого. Мы, мы у него сейчас вот в учениках, поэтому по его эксперименту. Но это все, это наше завоевание. Ну, я говорю, что сначала было колесо, затем велосипед и пошло-поехало. Сейчас мы уже, уже летают даже ранится за спиной, и он регулирует и летает сам. Спасибо. Прогресс на месте не стоит, экспериментируем, не забываем и не, и не боимся. Не будем ни, ни от кого зависеть, ни от каких вот этих вот горлохпатов, скороспелок, кому оно, кого, у кого все хорошо, все правильно, все никаких проблем. А затем раз, у него нет пасеки, и он забыл, что такое пчеловод. Да, сосед, появился сосед какой-то, привез болячку, и у меня все пропали купи продай лучше поехал купил что-то продал и оказывается быстрее можно задать можно э, да, Хотел конечно. спросить вот э, ситуация да вот когда вы вводили э, ну, прошла зимовка э, перезимовали в пересылочных клеточках матки да и э, как вот вы их подсаживали всеми тоже через канди или напрямую или как Нет. Прямо, если она в этой, в этой семье была угу. и вы двухматочная допустим угу. планируете запустить без проблем да, разделительная да, щетка да. в каждое деление запускаете своих мат. если вы посаж, посажите посажите да. в ту семью где матка была где матка была и вы хотите запустить ее в двухматочную вот тут я я делал угу. как мини отводок на двух рамках автономно через глухую, они там выпускают, матка начинает сеять, и тогда вы отворачиваете в глуху. Тут уже ваша, ваш вариант, наверное, не пройдет. Угу. Ну, понятно. И, хотел еще вот, по поводу подсадки маток, быстро, вот Юрий, я, у меня был опыт, и я не знаю, может быть, как бы эта информация будет, если возможно. Значит, у меня был, я подсаживал в пределах 10 около 15 маток, где-то 12-13 маток, вот таким вот образом. Значит, не приняли ни одну. Вернее, как, Последню, последнюю матку приняли, но потом ее поменяли. И то почему. Как бы я, я пришел к тому, что в зависимости от того, сколько, вернее, какая физиологическая, какое физиологическое состояние семьи, вот они могут принять эту матку. Почему? Потому что если матка достаточно, там, ну, более-менее нормальная, хорошая, но просто она старая, ты хочешь ее поменять на новую, они ее, ну, они понимают, что здесь какой-то подвох. Вот, скорее всего, опять же, выделение матки и так далее. Они ее просто начинают тягать и потом давят. А где матка уже уходит на нет, имеется в виду, по физиологии своей, ну, практически, ну, мало сеет, пестрый расплод и так далее. Тогда они могут дать возможность и себя проявить другой матке. Только в этом случае. У меня э, не приняли ни, ни одной матки вот таким вот быстрым методом. Я пробовал. Ну все, Поэтому, вот, да, мы, мы на, круга, на круги своя. Заходим. Да, только постепенно. Только постепенно. Почему я всегда и призываю, не, вы потеряете, может, каких-то там несколько дней, если создадите вот такие условия постепенности, потеряете. Но вы выиграете в том, что у вас семья будет или двухматочная, или одноматочная. А вот такое быстрое, ну раз проскочило, получилось раз. И мы уже начинаем сделать из этого технологию. Я так. пробовал, у меня тоже было много случаев. До поры до времени, пока приняли, но не признали. Да, бывает, через это хорошо, если она через какое-то время посеяла, посеяла, и они из этих... Яиц взяли, то есть из личинок взяли, то есть тихую, тихую смену могут сделать. А бывает такое, как ты говоришь, гоняли-гоняли 10 дней. Это хорошо, если она посеяла, что будет из чего. А так, может, расплод сейчас запечатали через 9 дней, и все. И матку не и ту, ту не приняли, потрепали ее, и нечего будет вывести матку, потому что... Прошло уже время, поэтому стараться ну, лучше, как оно есть, с гарантией. Почему я всегда говорю, если подсадить матку, то на расплод, но без пчелы. Или же можно подсадить на но и это все работает. Но без, абсолютно без единого расплода. И двухматочные. Я, кстати, так двухматочные подсаживаю. У меня семьи воспитательницы заработали на маточном маточке. Затем нужно было Подсадить сразу плодных. А уже середина, середина лета. Ну, некогда здесь раскачиваться, некогда матку давать. То есть и маточник пока не Нужно было сразу. А тем более маток молодых плодных валом. И я заметил этот вариант. Можно, оказывается, ну, к этому, к этому пришло. Пришло соображение, понятие. На старую пчелу сутки ей дал. Забрал весь расплод наглухо перегородил два деления, а весь этот расплод поднял вверх. Там еще, кстати, матку, там еще молочко я собирал, потому что летная пошла, сюда подсаживаю матку. Подсаживаю матку плодную. Они ее принимают без проблем. Что интересно. Расплода ноль у них, осиротение жесткое. Ну, мне это слово понравилось. Жесткое осиротение. Все, они принимают эту плодную матку. Она начинает сеять. Она насеяла, появился, появилась личинка. Личинку начинают кормить маточным молочком. Матку тоже активно маточным молочком, потому что одна и та же группа пчел. И я после этого ложу разделительную решетку, через пленку, через уголок, вечером объединяю эти два отделения и у меня продолжает семья работать, то она была безматочной полностью, в маточном Сейчас она работает в нормальном режиме, полноценном. Есть такое, такая формулировка при формировании семьи воспитательниц. Полноценный режим, когда плодная матка работает в семье через разделительную решетку, воспитательное деление, там, где вы либо маток выводите, либо маточное молочко. Так вот, из безматочной семьи в середине лета я сделал полноценный режим, то есть из, безматочного, из безматочной воспитательницы. Я сделал воспитательницу в полноценном режиме, подсадил чужую матку Таким вот словом. Затем думаю, а почему бы так не подсаживать и в верхнее отделение. Я разворачиваю в обратную сторону леток. Слетает летная пчела вся вниз. Там нет ни единого расплода, туда подсаживаю плодную матку, через сетку или через глухую перегородку. И вверх подсаживаю на расплод, но в отсутствии летных пчел. И там сиротство, и там. Ну, разное сиротство. И все, принимаю плодных маток обеих. Затем отворачиваю снова этот уголок. Москитная сетка хорошо, кстати, работает. Чтобы там проще было. И они и запах принимают, и отворачивается она тоже, как и пленка. И я запускаю в середине лета в двухматочный режим вот эту семью, семью-воспитательницу. Она хорошо себя проявила, дала отдачу, то есть окупила себя. И плюс она пошла в зиму благодаря тому, что я ее запустил быстро, без пробуксовки, в двухматочном этом режиме. Вот таким способом. Поэтому, вот, пожалуйста, вот, две, мы, два, два случая, один положительный, один один негативный по подсадке такой вот внезапный, да этот прием давно известный его практикуют но я тоже пока пока получалось пока работа а потом а потом как только обжегся и все и кончились эти эксперименты да, теряем время если постепенно пытаемся теряем время но зато и мата кстати подсаживать маток очень часто подсаживают в семью, вот Игорь заметил, есть такое понятие, но ну он физиологическое состояние, сказал. биологическое состояние есть еще. В семью с плодной маткой проще подсадить плодную матку, потому что там именно была плодная. Вот так наука утверждает, я не, не, не часто пользуюсь этим методом. А там, где матки долго не было, лучше всего и проще подсадить либо молодую матку, либо маточник. Потому что они уже биологически признали осиротение, там, где не было матки. И там проще посадить либо молодую, либо маточник. И маточник подсаживать не сразу, если матка исчезла, допустим, из семьи, там по какой-то причине. И начали появляться свищевые маточники, а мы даем на выходе от воспитательницы. Все, можете не рассчитывать на успех. Либо сразу разгрызут, либо выйдет. Уже пошли маточники свои. Либо выйдет, она будет гонять точно так, как вот и вот. До первого появления своего печатного маточника. Как только первый печатный свящевой появляется, вот тогда я даю чужой на выходе маточник, все. Она выходит, они ее принимают. Есть еще такие моменты? Она появляется, печатный маточник, ну и мы даем ну, с, ну, с переверочной планки на выходе. Те не нужно удалять, она сама разберется с ними. Ну, смотрите, смотря какая ситуация. Если это май-июнь месяц, да, там, там желательно, раз уже семья у вас под контролем, и вы все равно на нее время тратите, желательно те удалить. Потому что очень часто бывает даже на свящевых маточниках выйдет роль. Если а, пара... а еще вопрос, смотрите, при обгуле, прибыли двух маток в мае месяце в семье через разделительную решетку. Ну то есть запах общий, как бы, ну пчелы только что не контактируют. Вот. Не может получиться, что когда выйдет, через разделение проматки, уйдет в рой, короче. Подожди, уточни еще. Через что они облетают? Через разделительную решетку. Через ну, через сетку, через, через аниманку. ну сетка назовем ее. Да, то есть да. дырочки есть, запах есть, но пчелы не, не общаются. И, какая, И как, как, как матки обгуливались? Они будут обгуливаться ну, на разные литки в разных ага. отделениях. Ну, то есть, семья была а одна. Мы, например, ну, к примеру, смотрите, ну, у нас была э, семья, она развивалась, доходит до его состояния с одной маткой. Я беру, делаю отводок на этой матке, на старой, рядышком. А в эту семью делю пополам и даю два маточника для облета через, ну, через сетку. Нет, только, только если будет один по одному маточнику и не будет открытого расхода. Вот я боюсь, что выйдут, когда две матки, а с одной не рванут какой-то. Они могут рвануть и с и с той. Если будет расплод открытый, если семья в раевом состоянии, угу. и будет открытый расплод, даже трутневый, и они будут наглухо сидеть, а вот там попадется одна личинка. Вот мы, мы решили ускорить ситуацию, события, И быстрее гинули маточники. Да, приняли хорошо. Те, допустим, мы убрали. Но остался открытый расплод еще. Маточника уже нет. Остался открытый расплод. Семья на всех парусах раевого состояния. Выйдет рой выйдет рой при наличии в семье, раевой семье открытого расрутнева. Ну, настолько там эффективный этот раз, что я не дай бог. Поэтому не должен... Окей, okay. okay. okay. получается, мы когда сделали отводок на старой матке, нам нужно выждать будет эти ну, 10 дней, пока... Весь семья, Юра, смотри, семья зашла в раевое состояние. Делаешь отводок на старой матке, уничтожаешь все старые, все зрелые маточники. Есть А если маточников нет, то если только мисочки еще без яиц были. Ну, если без, ми, мисочки и без яиц, ну, да. короче, это еще рабочее состояние. Угу. Ну, в рабочем состоянии там, там проскакивает этот случай. Но сделать то, что я перед этим сказал. Поднимаю весь расплод наверх и разворачиваю в обратную сторону. А вниз, в крайнем случае, печатный, чтобы внизу был. И давай маточник. В ну, нижний печатник. корпус, я так и хотел. Нижний корпус. Два да. маточника да. туда. Куда два? Один вверху, один внизу? Нет, нижний корпус пополам разделенный будет. И ну, будет литок один вперед, второй назад, короче. А, ну, можно это? Можно. То есть, я, ну, ну, я понял, короче. Я понял. Принцип жесткого сиротства. Представляй, как это будет выглядеть в твоей ситуации. И оно все сработано. Ты можешь и вверху гулять одну, и внизу через вертикальную, две, если и литки в разные стороны. Тоже вариант. Хорошо. А когда облетятся матки, мы... Возврат, разворачиваем леток назад. Ну, имеется в виду, когда после облета объединять двухматышные. Да, да, назад. я разворачиваю. Я всегда разворачиваю для удобства обслуживания пассив. Конечно, разворачиваю. А полетная пчела куда денется? И. Э, Два-три дня она будет вся в этом. Я даже пыльцу собирал, когда у меня жара. Один сезон, ну, просто жаркий настолько был. А я собирал пыльцу. И mm -hmm. они были направлены у меня на юг. Ну, какая там пыльца, ну, 2 часа с утра и все, в 10 часов они уже грушами висят на пыльцеловителе. А да еще пыльцеловители закрыты, дополнительно температуру в улье поднимают. И я в этот вечером всю пасеку, а пасека была под 200, на 180 градусов на север. Вот представляешь себе, mm -hmm. на север летками. Mm -hmm. И через 3 дня, ну, пыльцеловители были вначале выключены, когда они там ну, поблукают. Все равно они утром вылетают, они делают ориентировочный облет, затем залетают назад, побьются в эту стенку и снова заходят. Я уже через три дня собирал пульсу. Понятно. Так что а в этом а вы, случае тем... Вы говорили, что вы, ну, когда маток, да, облетаются чтобы они не были вместе, чинить через решетку, скажем. Вы говорили, что использовали эту сетку. Москитную. Как ее? Москитную. Использовали москитную сетку? Когда, а ее не, как, перег... как... не разгрызает пчелы? Нет. А что я ее разгрыжу? Ее бывает, бывает там дырки делает знаете кто? Отверстие этих. Моль. Если попадает туда моль, вот она ее прожигает. Прожигает да. и появляется отверстие. Вот тогда эти лохмотья, может пчела растаскивает. Да. Уже увеличить эти. А, а, а пчела не, не А сама пчела, а, да? она ее не трожит. Это просто где-то, если уже будет отверстие, ну, уже чем-то вы сделали, и ниточки эти висят, вот тогда они раздражают, и начинают смыкать. А вообще-то, угу. э, даже пленку, даже пленку, появляется отверстие на пленку. Вот она была-была, появляется отверстие. Это не пчела прозрыгла. Это просто в эти щели, личинка восковой море всегда прячется в такое место, чтобы там спокойно окуклиться и никто ей не мешал. Чтобы не, ну, mm -hmm. понятно, раз она там квартирант у пчелиной семьи, понятно, что ее там беспокоит. Вот они залазят в эти щели, а раз она залазит под разделительную решетку и пленку, или под пленку, mm -hmm. или там где-то еще, она обязательно выделяет кислоту. Я не знаю, что она там выделяет, но прожигает. Даже доску, она даже дерев, древесину прожигает, когда вот она окуклюется, и у нее такие... Да, да да да, да, да, да, да, Говорят, про, про, прогрызает. Так, не прогрызает, а прожигает. Она прожигает. Да. Вот она прожигает эту пленку и то же самую москитную сетку, а пчелы затем уже начинают дальше грызть. Да. Почему и у восковой моли и такой... Какой эффект оздоровительный? Возможно, это и проявление этого фермента цирана. Я хотел спросить еще один вопрос. Вот когда на гомогенат мы кидаем или на, скажем, отцовские семьи, там, рамки, да, полурамки для засева, да, обязательно ставить вощину или можно рамку без вощины ставить э, трутневой? Если на гомогенат? домагинат или на ну, для, смотрите для... Игорь, смотрите какая если вы я всегда заготавливаю рамки накануне если нет возможности использовать трутневую вощину, то отдаю полрамку на последний взяток у нас это подсолнук пчелы отстраивают конечно же трутневый язык Могут залить медом, если хороший взяток. Могут не залить. Но обязательно, пустоту они не терпят. Они обязательно отстроят этот язык. Чисто восковой. Если медом залили, я его откачиваю. И на следующий сезон у меня готовая трутовая сушь. То ли вы под отцовские семьи запускаете весной, когда вы начинаете готовить отцовской семьи. То ли под гомогенат. центр поставили, моментально матка засевает контроль сделали по нескольким семьям и все у вас у вас практически будет а личинка нужна на гумагинат одна возрастная в идеале если нет у вас возможности ну то есть вы в этом сезоне же решили нет запаса да, да. так и э, такого сота с прошлого года значит трутовая овощина почему трутовая овощина желательно чтобы у вас чтобы вы получили одновозрастную личинку. Если просто поставить сот, просто поставить. Ну, в случае, при случае хорошего такого взятка, шквального, да, они, они быстренько его строят, если хороший взяток, быстро отстроят. И Там можно получить одновозрастную личинку. Матка сразу зайдет посеять, если тем более он будет в центре стоять. Но если будет взяток такой, то есть, то нет взятка. И такими же будет очагами пчелы отстраивать эти mm. участки трудневые, понимаете, языки. И там она посеяла, затем взяток прекратился, пока тут она до конца дойдет сеять, там уже запечатанная, здесь только посеяла. Ну, очень неудобно, очень неудобно. Поэтому, если вы планируете убить два зайца и сделать... Эту трутневую ячейку, то есть язык это трутневый, или рамку строительную. И как гомогенат в двух, в двух номинациях она что работала. И как клещеуловитель, зоотехнический метод борьбы. Конечно же, вам нужна вот такая, таких два варианта. Либо вы трутовую суш, вощину ставите, трутовую вощину. Бывает даже в период приходится давать сироп в небольшом количестве, дают медовый сыпт или сироп, они тогда хорошо отстраивают, матка засевает, и вы получаете одну возрастную личинку. Но не факт, смотрите, не, не обязательно, что э, ну, берут, смотрите, трутневый гомогенат в моей, вот в то, как я работаю в этой теме, я считаю, что личинка должна быть одновозрастная и первые два дня запечатаны. Я объяснял почему. Потому что растворяется все, первый день запечатания растворяется абсолютно все. И в этот момент, когда мы забираем это сырье, делаем из нее продукт уже апитерапии, гомогенат, то наш, наша физиология накладывает свою матрицу на этот продукт, а там набор микроэлементов, набор аминокислот, нуклеиновых кислот и так далее. То есть мы выбираем из этой таблицы Менделеева то, что для нашей физиологии пригодится. Но и в открытом виде личинку тоже можно брать, потому что там тоже свои гормоны. И определяли, что когда кормят пчелы личинку трутневую первые три дня маточным молочком, одни гормоны работают. Тоже по-своему ценный продукт в определенном направлении, в определенном назначении для оздоровления. Если переводят на медоперговую смесь, и плюс каждые два дня идет э, личинки линяют. Каждые два дня личинка линяет. Одни гормоны разрушаются, другие рождаются. И плюс перевод на другое по качеству кормления. То есть вот этот букет, и новые гормоны рождения и перевод на новое кормление дает возможность еще один фактор оздоровления получить уже новый вид гормонов то есть вот смотрите три даже три лечи в личиночной стадии когда кормят маточным молочком три дня первых если отобрать его магенат это один будет оздоровительный фактор следующие три дня когда кормят медоперговой смесью, тоже будут свои гормоны другие, тоже какое-то направление. Ну, была лекция, не помню, кто, у кого я был на лекции, рассказывали, были исследования. И третий вариант – это когда запечатанная, первые два дня запечатывания, когда личинка растворяется, и этот весь набор, это вся таблица Менделеева, ту, что мы используем для, для человека. Наша физиология выберет из этого то, что нужно для использовать для нашего, ну, какого там, какое преследует цель. Профилактика аденомы, мужская сила, женские бывают проблемы, тоже решает гомогенат, как ни странно. Так что такие моменты, тонкости по производству гомогената. Открытые личинки, я не знаю, ну, взрослые, старшие личинки еще, еще берут, да. А вот молоденькие, я не думаю, кто-то рискнет. Там еще есть один каприз. Вот как попробую, гадай, взять, отжать вот это в открытом виде, отжать тогда, когда гормон только появился, и он активен. Потому что активность гормона как раз и будет являться фактором, как продукт апитерапии. Не просто как продукт белки, жиры, углеводы, этого, этого, и кашицы этой биомассы. А именно активность гормонов будет являться оздоровительным фактором. Что, что маленьких этих личинках до трехдневных, что в этих. Угадаем ли мы изъять гомагенат, то есть сырье для гомагената. Когда эти гормонов произошло. Одни только появились, и в них максимальная активность. А это происходит ли кормление каждые там, часы, минуты. Поэтому я прошел к решению, вот именно такой среднеарифметическое нашел, брать в запечатанном виде и получить этот, этот продукт. Так, все, шановни, дуже дякую за спелкування. Шось мы-то взяли для себе на заметку. Все будет Украина. На добра На да, добра Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Да. Все, всем пока. пока.